Настя. Я буду сейчас вам рассказывать лекцию про звуки. Угу. В общем-то, первый слайд для того, чтобы вы поняли и почувствовали себя в этой теме. Звук. Кто-то в школе слышал, кто-то в школе не слышал. Это волна, а волна — это колебание среды, которая распространяется куда-то от точки, где она началось. То есть была молекула, она расшатала соседку, соседка зашатала соседку и так далее. Это все пошло распространяться направо, налево, во все абсолютно стороны. Как-то примерно так можно себе это представить. И чтобы звук возник, нам необходимо выполнение двух условий. Во-первых, нужно, чтобы колебание было, которое создает этот звук. А во-вторых, нужно пространство, заполненное какими-то теми молекулами, чтобы заставить этот звук распространяться, чтобы было распространяться колебанием по какой-то среде. Мы можем звук создавать какими-то способами. Мы, например, можем взять два кубика и ими стукнуть. А можем кубик уронить на пол. Эти звуки будут достаточно похожи. Мы их создали на одном и том же объекте, но разными способами воспроизведения. И получается, что в случае воспроизведения звука, в случае создания звука, объект гораздо сильнее отвечает за то, какой звук мы слышим. Мы можем на одном и том же объекте разными способами создать похожие звуки. Именно благодаря этому прекрасному факту могут два разных человека на похожих гитарах сыграть одну и ту же мелодию. И какие-то эксперты скажут, да, он сыграл то же самое, самого Бивальди. Давайте разберемся в том, не в ту сторону, от чего зависит ответ на вопрос, какой звук мы слышим. Прилагательные, отвечающие за звук, будут принципиально делиться на две группы. Одна будет отвечать за громкость звука, другая за высоту этого звука. Звук может быть низкий, высокий, тихий, громкий. Если говорить об объективных характеристиках, то за громкость отвечает амплитуда, то, насколько это колебание размазано в пространстве, а за... Высоту звука отличается частота. То, насколько часто это колебание происходит в единицу времени. То, какой звук мы услышим, совершенно не зависит от того, какая конкретно у нас громкость и какая конкретно у нас частота. Гораздо важнее то, как распределена громкость по частотам. Какие частоты звучат громче, какие тише. Такое распределение называется словом спектр. Вы его наверняка видели на каких-нибудь визуализациях звука, например, на том, что было на первом слайде. Вот, например, в случае музыкального звука спектр достаточно узкий и высокий. С одинаковой громкостью звучат как только какие-то отдельные частоты, находящиеся на плюс-минус одинаковом расстоянии друг от друга по частоте. А вот обычный звук, который мы слышим в повседневной жизни, имеет вид гораздо более размазанный. Мы с похожей громкостью будем слышать частоты, которые достаточно далеко друг от друга находятся. Про 200 Гц и 1000 герц мы будем слышать с похожей громкостью. Это звук более повседневный. Мы называем похожими звуками те звуки, которые могут иметь разную амплитуду, разную частоту, но при этом имеют похожий спектр. Вот, например, вот это два хлопка в ладоши. Один такой на плоских ладошках повыше, второй пониже на прикрытых ладошках. У них разные частоты, одного 500 Гц, другого 2000. Однако у них похожие спектр. То есть мы себя поубеждаем, тут сначала такой печок, потом высокий пик, потом спадает. И тут похожий маленький высокий спадает. И то, и то хлопок. Мы называем эти вещи одинаковым словом. И они имеют в виду похожий спектр, однако этот спектр по абсолютным характеристикам отличается. отличается. Более того, мы назовем, похожими, мы назовем похожими звуки, которые имеют похожие спектры и которые вызываются похожими явлениями. И тот, и тот звук — это был хлопок в ладоши. Соприкосновение, быстро, ладони и так далее. И кроме этого, мы на русском языке назовем эти похожие звуки одинаковым словом. Просто потому, что у них одинаковый спектр, и мы считаем их похожими. Ну, как это разобрать? Давайте какие-то примеры, чтобы я вас поубеждала. Вот, например, что мы называем шелестом? Что у нас шелестит и при каких условиях? Шелестеть будет бумага, шелестеть будет котик, который залез в полиэтиленовый пакет, и шелестеть будут листья. Но листья с тем же успехом могут и шуршать. Но если мы задумаемся, то шелестят листья, которые висят на деревьях, то время, когда дует ветер, а шуршат листья, которые под нашими ногами что-то делают, когда мы по ним идет. Дело в том, что шелест вызывается изгибом каких-то плохных объектов. Изгиб полиэтилена, изгиб бумаги, изгиб тех самых листьев на деревьях. А шорох вызывается трением двух объектов друг от друга, трением листиков друг от дружку. Или, например, мышка под полом тоже будет шуршать, потому что она там трется. Или, например, два звука, связанные с истечением воздуха, свист и хлопок. Мы их отличаем. Да? Свист повыше вроде как, хлопок погромче. Или так или иначе, мы их назовем разными словами, потому что нам они будут казаться разными. Свистеть будет свисток, свистеть будет кнут, просекая воздух. Однако флейта свистеть, но ну, сложно сказать, что будет, может быть и нет. Чем они отличаются? Отличаются на тем, что у свистка и у кончика кнута есть тонкий конец. Отличный, практически свист, да. И при срыво, срывании потока с этой тонкого края мы слышим свист. Если кромка будет обтекаемая, как у, в случае флейты, свиста мы слышать не будем. В случае хлопков, хлопки в ладоши, не будет лопастый воздушный шарик, но я его лопать не буду. При вытекании, резком вытекании воздуха из этого шарика или, или из промежутка между ладонями будем слышать хлопок. Это не будет свист, потому что нет острых обтекаемых кромок. Не то. О, вот так вот. Более того, мы будем называть одинаковым правильным словом те звуки, которые возникают из-за явлений, о которых мы даже не подозреваем. Например, хруст. Что такое хруст? Что у нас может хрустеть? Хрустеть может печенье, хрустеть может... Кость. Кости. Не, Это спойлер был. Сейчас перейдем к костям. Хрустеть может огурец. С треском будут распарываться швы, с треском будет ломаться лед. Однако с тем же успехом трещать будут дрова при горении в костре. Я не знаю, что там происходит, но скорее всего, как написано во всех авторитетных местах, в случае горения дров, там происходят какие-то химические реакции, в которых выделяется газ, и пузырьки этого газа собираются внутри волокон дерева. Они разрушают дерево изнутри, и это многократное разрушение приводит к треску. Или, например, с треском будет разрываться скотч. На самом деле, сперва не очень понятно, почему трещит скотч. У меня были дети, которые утверждали, что он трещит, потому что там какое-то искры что-то делают, какое-то электричество имеет это место. Однако, нет, мы называем это треском. И с треском. Трещит скотч, потому что волокна клея, которые постепенно растягиваются, будут разрушаться. И в результате эти многократные возрушения вызовут треск. Треск от хруста будет отличаться тем, что у нас будут звучать разные объекты. Если в случае дерева говорить, то с треском будет разрубаться большая колода дерева, если стукнуть по ней топором. А с хрустом будут разрушаться мелкие хворостинки, по которым, например, идет какое-нибудь очень опасное животное. В случае хруста это... Много мелких объектов, в случае треска — это что-то одно большое и массивное. И вот и наши суставы, которые тоже хрустят. Надеюсь, что я все-таки расскажу сейчас все правильно. История там в том, что в суставах человеческих тоже образуются пузырьки газа, которые многократно разрушаются, похожие на ситуацию с дровами. И поэтому мы слышим этот хруст, можете даже попробовать его сделать, у меня не получается обычно. Думаю, вы умеете. Началось, да. В случае скрипа так у меня не очень получилось придумать обоснованную логичную теорию, что он нас может скрипеть и при каких ситуациях. Но скрипят двери. Потому что двери скрипят, когда они не смазаны, если они, их смазать, скрип пройдет. Наверное, дело в том, что дело все-таки в трении и в том, что из-за трения происходят какие-то деформации в петлях, что-то что-то трется, цепляется и деформируется. Скрипеть будет скамейка или стул какой-то вот не очень хороший стул. Наверное, там тоже деформация, наверное, скрип, однако, не очень понятно, что обо что трется: то ли досточки о досточки, то ли досточки, а шрупы, которым это дело прикручено. Скрипить будет скрипка. Нельзя скрипка названа скрипкой. Наверное, она все-таки скрипит. Тут, конечно, да, тоже трение, смычок тянет струну, деформирует и так далее. Однако скрипка слишком сложно, мы закалистрованы. Там струны разные длины, там вот эта большая коробка, которая усиливает эти звуки. Сложно сказать, что скрипка именно скрипит, это притягивание за уши какое-то, а сложнее всего со скрипом снега. Когда мы идем по снегу, по морозу, мы называем этот звук под нашими ногами именно скрипом. Что там происходит? Там есть кристаллики льда, кристаллики льда которые при температуре близкой к нулю, под давлением наших ног, будут постепенно плавиться, а при морозе плавиться у них не получится, поэтому они будут разрушаться. Такое многократное разрушение скорее похоже на хруст, чем на скрип, однако мы называем это скрипом. А может там на самом деле трение, а не разрушение хрустнули, как кто его знает. Эта вся история вам подтверждала то, что, мы назыв... что тот звук, который мы слышим, вызван колебаниями того объекта, который звучит. Однако колеблется очень много вещей вокруг нас. Например, в этой комнате есть множество завихрений воздуха, которые, хруст... которые колеблются и которые да, хрустят, и которые тоже являются колебаниями. Однако мы их не слышим. Вот меня все-таки, как я разговариваю. Дело в том, что не всякое колебание, которое, мы звучи... которое... которое существует, мы можем услышать. Чтобы мы услышали колебание, нужно, чтобы оно было достаточно громким или чтобы было что-то, что усилит именно это колебание. Нужна такая штука, которая называется резонатор. Это вторая часть музыкальных инструментов, которая обязательно им нужна. На двух одинаковых гитарах нужен не только одинаковые струны, но и одинаковая коробка, которая эти струны будет усиливать на нужную величину. Простой резонатор на одну частоту будет иметь строение такой большой-большой полости с каким-то узким горлышком. И, например, точно такое же строение имеет наш речевой аппарат. Это наша большая-большая емкость, это наши легкие, а узкое вот это отверстие, которое находится вверху, это голосовые связки, которые мы можем нашими мышцами раздвигать и сдвигать. Что тут дальше будет? Ага. И частота, которая усилит этот резонатор, будет зависеть от параметров всей этой штуковины. Вот, например, длина горлышка будет при увеличении длины, частота будет уменьшаться. Я не знаю, как можно увеличивать длину каких-то частей нашего голосового аппарата, но, в принципе, наверное, можно. И что тут рассказать про людей разного роста, у которого разного высоты голоса. Сечение будет увеличивать частоту. Когда мы будем раздвигать связки, тот звук, на котором мы разговариваем, будет ниже, потому что сечение будет больше, нет, фигня, выше будет он будет. Объем этой полосы, которая резонирует, также будет влиять на частоту. При обучении объема частота будет уменьшаться. Это проявляется в том, что маленькие дети, например, говорят более высокими голосами, чем взрослые. Почему? Потому что у взрослых больше легкие. Больше легкие, ниже частота, на которых резонирует этот усилитель. Или, например, с хлопками в ладоши. Если возьмете наши ладоши, ладоши, молодцы. Вот. И мы хлопнем. можем хлопнуть в ладоши на плоских ладонях. О, okay, все молодцы, да. А можем хлопнуть их немножко подсобрав. Да. Когда мы их подбираем, мы так как постепенно с взрослением осознаем, что так звучит звук громче, громче и ниже. Когда мы заставляем резонировать больший объем воздуха, больший объем приводит к меньшей частоте, звук становится ниже. И в конце концов, я думаю, вы знаете, что сейчас произойдет, а на скорость звука того вещества, который заполняет полость, влияет на то, какой звук мы услышим. Если полость заполнена звуком с большей скоростью звука, э, средой с большей скоростью звука, мы услышим этот звук. Ну, развязывайся. Мы услышим этот звук выше. Сейчас я попробую. Наверное, у меня получилось. Дело в том, что мой, мои легкие теперь заполнены гелием, а не воздухом. И у гелия скорость звука больше, чем у воздуха, и поэтому, как-то уже все прошло. И поэтому частоты, которые усиливают мои легкие, стали теперь выше. Раз они стали выше, значит, мой голос стал тоже выше. В общем-то, наверное, я надеюсь, что ваше понимание звука чуть улучшилось. Думаю, что вам понравилось. Вы я полгода ходила в музыкалку играла на гитаре, пела, а что? А что вы, есть особенного вообще звука? Есть что-то такое особенное, за что хватает? Вы сейчас говорите про музыкальные звуки, про звуки вообще? Почему общем, я выбрал эту тему? В общем, а что тут много инструментов было по музыкальных, поэтому я думаю, немножко И те могут выбрали. Не, мне просто нравится эта удивительная особенность, что то, что мы слышим, Похожие явления вызывают звуки, которые называем похожими, даже если они являются разными, и мы называем их одним и тем же словом, даже если они являются разными. Это то, что мне нравится. Мне физика за этим делом, а не музыка за этим делом. <с rapid> Юноша у нас соответственно. Вы да. сказали, в каком у вас я Дело в том, что мы называем такими прикольными словами звуки, у которых такой размазанный спектр, в котором есть не музыкальные звуки, а что-то близкое к повседневному. Гитара звучит музыкальным звуком, поэтому мы не назовем это каким-то специфическим словом. Просто потому, что нам не нужно специальное слово, чтобы обозначить гитару. У нее не сложный спектр, у нее простой музыкальный спектр. Как стоит изменить наши органы при этих чтобы мы могли более низкие и более высокие звуки, чем может чувствуем, что Ну, там что-то в ушах поковырять, там есть какая-то барабанная перепонка, молоточек, еще какие-то штуки. Но что именно, как изменить? Сделать тоньше, сделать тоньше? Как? Например, если мы хотим услышать более низкий звук, нам нужен меньший объем. Нам нужно, чтобы нашу, там все было гораздо более тонко устроено, чтобы мы слышали более низкие звуки. На меньших но водья одна. одна. но у нее же не строение, большая полость и узкое горлышко. У нее строение, она вот такая вот изогнутая, и горлышко достаточно широкое, оно не узкое и вытянутое вверх а широкая и плоская, поэтому гитара усиливает что-то более запутанное. У нее свои какие-то загадочные частоты. Скажите, пожалуйста, что такое визг и чем он отличается от скрипа? Виск. Хорошо, визжать, во-первых, кто у нас визжит? Визжать у нас могут, по-моему, только люди. Свиньи. Ну, в смысле, хорошо, живые существа. А, да? Тормоза на автомобиле. М -м, он не визжит. Это, во-первых, я подозреваю, что это, во-первых, что-то высокое, а во-вторых, это. Э, ху -ху -ху. А что тормоза делают? Почему они бежат? Потому что трение, да? Ох, ну, скорее всего, да. Ну тогда я бы сказала, что в случае тормозов это трение там, что-то там, чего-то там, а чего-то там, а в случае голосового аппарата это трение все-таки строение, там где-то ротовой полости, где-то там, что-нибудь, что-нибудь трется и происходит виск. Скажите, пожалуйста, что вот есть где-то где в этом мире комната, о которой многие слышали, комната, в которой нет эхо. космическая, Таким особым образом, да, построенная. А, говорят, что человек, провел в ней сутки, может там с ума сойти или что-то в этом роде. А почему наш мозг интерпретирует отсутствие звука Это вот, странно для Как оно его вообще может интерпретировать? Я думаю, тут проблема просто в непривычности. Если поместить человека в любую непривычную среду, например, если поместить его в среду, в которой не будет запахов, он тоже замахается через сутки и не поймет вообще, что происходит вокруг него. Слово в этой комнате, еще будет очень хорошо слышно, течение жидкости внутри тела, это тоже дискомфортно. О реальной угрозе и проблеме использования биологического оружия миром мировом начали говорить только после 11 сентября 2001 года, когда США захлестнули почтовые рассылки белых конвер... конвертов с неизвестным белым порошком внутри. Позднее в них в нем обнаружили спор...